Здравствуйте, уважаемые родители! Я вас рада приветствовать в нашем новом учебном году. Наш новый учебный год начинается с летних программ. И сегодня я вам расскажу, как, в каким образом мы с вами будем работать, так как формат в этих программах отличается от того, как мы работаем в основном учебном году. У нас два направления в летних программах. Это сказки и английские мюзиклы. Итак, по каждому направлению скажу несколько слов, чтобы вам было понятно, как работать с материалом дома. Курс сказки состоит из пяти сказок. На одну сказку два занятия. Эти сказки разработаны Валерий Николаевной Черековой и записаны носителями языка. Они все имеют аудиосопровождение. Основная цель нашего курса – это познакомить ребят с буквенным образом тех слов, которые они уже хорошо знают и активными владеют, а также привить любовь к чтению, начиная с чтения английской литературы. И Для того, чтобы начать заниматься и получить аудиозапись, вам необходимо будет зарегистрироваться на сайте методического центра «I love English». Так как аудиозаписи не, этих сказок не распространяются, они находятся в сети. Как зарегистрироваться на сайте и получить доступ к аудиозаписям, я вам расскажу в отдельном документе. и вам будет Это процедура очень несложная. Теперь, как из чего состоит наша сказка. Ребята после первого занятия принесут вам домой сказку, которая состоит из иллюстраций, описания этой сказки, также в состав также будет сказка, записанная картинками, и сказка, записанная в технике цвета цветочтения. Как вам работать? В аудиозаписи, когда вы зарегистрируетесь, вы увидите, что на одну сказку приходится три аудиозаписи. Эти аудиозаписи... Э, у каждого трека своя цель. Первая, первая аудиозапись записана с таким звуком, как перелистывание страниц. Каждый раз, когда перелистывается страница, там звучит определенный звук. Вторая аудиозапись записана в комфортном варианте, так как записаны все наши аудиоуроки у Мочеряковой. И третья аудиозапись записана, записана с затуханием. То есть конец фразы, конец фразы заглушается, и ребенок договаривает ее сам. Как работать с аудиозаписями? Итак, начинаете. вы всегда с первой аудиозаписи. Определите с ребенком этот звук, перелистывая со страниц, чтобы он смог легко понять, когда перелистывается страница. Когда вы слушаете первую аудиозапись, достаточно того, что ребенок слушает и старается проводить пальчиком по той строчке, которую говорят. Поверьте, это не очень легко сделать. А затем, когда ребенок уже освоится сюжетом, вы переходите к аудиозаписи номер два и слушаете ее постоянно. После того, как ребенок уже комфортно освоился, все говорит, и вам даже рассказывает сюжет, старается и говорит уже эти фразы, вы переходите к аудиозаписи номер три. Аудиозапись номер три, она работает вот с, этими, с этим форматом. Когда затухает запись, где картинки, ребенок его договаривает сам, этот текст договаривает сам. У нас в нашем курсе сказок присутствуют ребята с трех потоков. из потока I can sing, I can speak и I can read. И у каждого ребенка есть своя цель в этом курсе. Конечно, курс рассчитан все-таки на ребят, которые работают в спике. Начинают уровень спик и read. Но и те ребята, которые пришли к нам из синга, для них это новая ступенька, развития, и у них тоже есть своя задача. Итак, если ваш ребенок находится на уровне I can sing, то основная задача в этих сказках – послушать слушать сюжет, его понять, разобрать и понять всех героев, как что происходит. Достаточно просто слушать, никаких заданий делать не надо. Если ребенок находится на уровне I can speak, первой или второй части, неважно то а, максимальная как бы, его задача, вернее, задача, даже ну, такая, в общем, ориентировочная его задача, это прочитать комфортно текст с картинками. То есть когда он слушает запись с затуханием и свободно ее читает. Если ребенок находится на уровне I can read, то, конечно, его задача это уже чтение, полноценное чтение а, текста, а, записанного в технике цветочтения. Но прошу вас учесть такой момент, что если ребенок у вас находится на этих ступеньках, но этим навыком он не обладевает, это ничего страшного. Ваша главная задача обеспечить аудиопрослушивание записи, как обычно. У нас ничего в этом плане нового нет. Иногда у ребят после сказок у них будут некоторые творческие задания. Если ребенок будет это выполнять, это тоже будет хорошо. Также на страницах этих сказок вы увидите здесь слова, которые встречаются, встречаются в тексте у ребенка. Что нужно с ними делать? Их нужно, так как у нас все-таки методика беспереводная, я вам напоминаю, просто переводить эти слова не надо. Если это глаголы, изобразите эти глаголы. Если это существительное, вы можете его нарисовать, но не заставляйте ребенка переводить и, по возможности, не переводите сами только в случае, если он очень-очень вас попросит, постарайтесь сделать так, чтобы ребенок понял значение из контекста. Сами сюжеты очень простые, поэтому это не составит ребенку труда. Но новые слова здесь также есть, новые слова, фразы, поэтому в этом плане вы можете ребенку помочь. Но даже если вы не будете этого делать, ничего страшного, так как ребенок сам начнет смотреть эти картинки и попытаться догадываться из контекста, что они обозначают, так как они соотносятся с тем сюжетом иллюстрацией, который здесь представлен. В конце этого курса, в конце каждой сказки, мы записываем эти диалоги, записываем эти сюжеты на видео и сделаем потом в конце курса такой небольшой для вас фильм, который можете просматривать. Что теперь, Что касается, дальше переходим к мюзиклам. Мюзиклы – это направление летом, это не классический мюзикл из курса «I can sing musical» с Мещеряковой, это также мюзикл, разработанный Мещеряковой, но это мюзикл, основная цель – это обобщить, систематизировать и закрепить материал курсов «Speak», «I can speak». Для ребят, которые находятся сейчас в реде, это будет хорошее повторение пройденного материала, поэтому тоже будет довольно весело. Что, какой материал будет у вас в этих курсах? У вас будет, во-первых, сценарий курса, сценарий мюзикла. У вас будут песни, записанные в минусе. Это все песни, мы будем повторять все песни, которые ребята слышали в курсе спика. Только будут они облечены в новый сюжет. У вас будут песни записаны в минусе, а также песни записаны в плюсе, но с текстом, который ребята уже знают, так как текст, мюзикл, текст песен мюзикла отличается. Поэтому ваша задача – повторить эти песенки, попробовать их спеть в новом, с новым текстом, и на этом все. В конце, в конце каждого мюзикла мы также будем разыгрывать его по ролям, записывать на видео. И затем это все также будет представлено вам в виде фильма. Наша программа сказок, сказок и мюзиклов, особенно для тех ребят, кто будет участвовать в двух программах, рассчитана на то, чтобы ребята справились с этой нагрузкой. То есть, если ребенок занимается и в сказках, и в мюзиклах, для него не составит большого труда освоить эти обе, обе программы. Так как мюзиклы, конечно, это все-таки повторение. Больше материала, материала очень нового там не будет. Результатом наших программ летних станет участие всех ребят, которые у нас участвуют сейчас в сказках и в мюзиклах. Все эти истории будут у нас разыграны на нашем большом таком концерте, который стоит у нас в конце сентября, либо начало октября, дату скажу чуть позже. Эти... во время этого представления ребята проиграют все сюжеты, с которыми они знакомились, в том числе и мюзиклы. Поэтому все фильмы, которые из рисовки, которые мы вам отправим после окончания нашего курса летом, вы периодически прослушиваете, чтобы ребята пришли в сентябре и нам все это показали. Я желаю вам успехов в освоении этих курсов. Очень рада буду всех видеть. И всех, кто к нам уже присоединился, присоединился в дальнейшем, эти курсы будут повторяться в июне и в августе, поэтому если кто-то из вас не успевает прийти на какие-либо сказки или мюзиклы, то вы можете прийти к нам в августе. Спасибо большое, жду вас, до встречи!